Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Сегодня хочется поговорить о, наверное, одном из основных ключевых событий предстоящего мая, если мы не ждем того, что будет подписано соглашение между США и Китаем. Мы говорим о решении Федрезерва, Федеральной резервной системы, майском решении по процентным ставкам. И даже мы не столько говорим о решении, потому что решение было очевидно, и составка ничего не произошло, то есть оставили на прежнем уровне. Больше, наверное, хочется сказать о том, какие были высказаны при этом комментарии, да, то есть какие было сказано с заявление главой Федеральной резервной системы. А заявлено было следующее, то есть сейчас федеральный резерв все устраивает, то есть рост потребления, скорее всего, будет в будущем отразиться на этом, на статистике. Но ключевое, что мы услышали, то что мы увидели, это то, что не ждут никакого, ну, то есть не нужно ждать какого-либо э, снижения процентных ставок. То есть я неоднократно в роликах неоднократно здесь на канале YouTube высказывал то мнение, что когда произойдет кризис, то есть ну, много, много говорится о кризисе, говорится о кризисных явлениях, и причиной тому являются растущие процентные ставки, то есть дорогие деньги. А рынок вот в последнее время, с начала года на рынке царит какой-то непонятный мне оптимизм, который я не могу никаким образом объяснить, то есть растет у нас в принципе все, то есть к 1 мая 2019 года выросла цена на нефть, достигла там практически с начала года, там с конца декабря, когда были там нижние значения 55 долларов за баррель, цена выросла до 75. Фондовый рынок, да все фондовые рынки на самом деле достигли своих максимальных значений. Очень быстрый выкуп в Америке, очень быстрый достаточно выкуп в России. Растет китайский рынок, да, то есть, ну, то есть переход от чрезмерного пессимизма, который у нас царил в ноябре-декабре 2018 года, до чрезмерного оптимизма. То есть отчитываются компании, <связываются> выходит макро-статистика и в принципе ведущие инвестиционные дома, аналитики заявляют о том, ребят, мы находимся в заключительной стадии фазы экономического роста, в фазе роста. <связываются> Но при этом нужно отметить тот факт, что растет все. И что же было таким оптимизмом, да, то есть что придало рынку такой оптимизм, что он практически получается там за 4-5 месяцев практически выкупил все падение и все устремились в рост. <смех> смягчение, смягчение риторики со стороны Федрезерва, то есть рынок заложил, что вообще не то, что о повышении процентной ставки можно забыть, а что рынок, что ФРС снизит процентную ставку, прекратит сокращать активы на балансе, предоставить ликвидности. <coughs> И фактически это были только ожидания, то есть, де-факто Федрезерв, кроме словесных интервенций, ничего не сделал. Как я говорил, перед серьезным падением у нас будет обновление максимальных значений, да то есть выход на еще вверх где-то в диапазоне там 3-5%, после чего мы должны увидеть падение. То, что делает Федрезерв, он просто пока что кидается словами, бросается словами. Как сокращал активы на балансе, так и сокращает. То есть реально, может быть, он это будет делать только в октябре месяце, но неизвестно, что он к этому моменту сделает с процентной ставкой. Снижать однозначно его не будет. И вот этот вот звоночек, который прозвонил, он такой очень достаточно показателен. Соответственно... <coughs> Информирование, массы информирования рынка о том, что процентные ставки снижаться не будут в ближайшее время. То есть Федрезерв все устраивает. Тут же отправила доллар в, в рост. да, То есть индекс доллара начал укрепляться. То есть доллар начал укрепляться и к евро, и к фунту к японской иене, к новозеландскому, австралийскому долларам. То есть доллар начал непосредственно укрепляться. То есть поэтому можно говорить, что, скорее всего, это не сможет не коснуться России. То есть Россия тоже валюта развивающихся экономик. То есть сейчас, в принципе, в первую очередь речь пойдет о, о неком укреплении доллара. Ну и опять же, рынки закладывают очень много оптимизма. Оптимизма по торговым соглашениям, которые будут подписаны между Соединенными Штатами и Китаем. Но, скорее всего, ждать там чего-то нового не приходится. И поэтому, я думаю, что мы находимся сейчас в неких таких исторических значений. То есть, данное видео, о чем хотелось сказать, да, то есть, основной посыл, что мы сильно выросли, выросли в первую очередь сырьевые товары, мы, я говорю про нефть, выросли фондовые рынки. Рост строился на двух факторах, да, на ожидание смягчения монетарной политики со стороны мировых центробанков. И в комментарии по поводу было решение Федрезерва. А Федрезерв сказал, ребята, снижать не будем. Что в свою очередь бросило, ну, то есть что позволило укрепляться доллару. И в ближайшее время мы, наверное, видим какое-то движение, глобальное движение доллара, да, что он будет более привлекателен. По одной простой причине. Активы на балансе сокращаются, процентные ставки не понижаются. А Долларов в мировой финансовой системе становится мало, а остальные валюты по-прежнему печатаются. Печатает ЕЦБ, банк Китая беспрецедентно с начала года влила ликвидности в свою финансовую систему, все остальные валюты печатаются. Поэтому следим за ситуацией. Моя рекомендация нахождения в долларе по-прежнему актуальна, вплоть до того, что мы сейчас будем задумываться о сокращении позиций долгосрочных инвестиционных в мае месяце по отдельным акциям. Мне на этом все. Понравилось видео, тогда подписываемся на канал, ставим лайки, нажимаем на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. В ближайшее время это будет происходить регулярно и периодически. На связи был Максим Петров. До свидания и удачи.